Станьте консультантом Фаберлик, пройдите бесплатную регистрацию, экономьте на покупках, получайте подарки, зарабатывайте на продажах и привлеченных в свою команду людях. Сразу же после бесплатной регистрации вы получите моментальную скидку 20% от цены каталога, которая со временем увеличится до 26% и дополнится выплатами за товарооборот вашей команды. Не умеете продавать? Ничего страшного. Пользуйтесь продукцией по складским ценам сами, получайте пользу и удовольствие и делитесь вашими впечатлениями и результатами с другими. Они сами захотят купить, потому что не полюбить нашу продукцию просто невозможно. Ассортимент поражает своим разнообразием. Фаберлик – это 15 категорий продуктов. Продукции по четырем разным направлениям – дом, красота, здоровье, одежда, аксессуары. Это 19 каталогов в год, это 5000 наименований продукции, это более 1100 товаров в каждом каталоге, и это 5 миллионов потребителей в 46 странах мира. Итак, знакомимся с продукцией. Средство по уходу за лицом содержит запатентованный нашей компанией кислородный комплекс «Аквафтем». Попадая на кожу, он притягивает к ней кислород и вместе с ним доставляет питательные вещества в клетки, насыщая все слои кожи. Именно поэтому наше средство высокоэффективны. Средство по уходу за телом тоже содержит кислородный комплекс. Это все, что необходимо для того, чтобы ваша кожа сияла чистотой и здоровьем. Гели для душа, скрабы, и лосьоны. Декоративная косметика представлена всеми средствами для дневного и вечернего макияжа. Продукция производится на крупнейших фабриках Европы и Японии. Это уникальная возможность пользоваться косметикой класса «Люкс» за приемлемые деньги. Мы также предлагаем все, что необходимо для ухода за волосами – шампуни, бальзамы, маски, краски и оттеночные шампуни – средства для создания идеальной укладки. Восточно не оставит равнодушной парфюмерии. В нашей коллекции более 50 ароматов на любой вкус. От легких цитрусовых до теплых восточных, от нежных цветочных до сладких гурманских. Есть парные ароматы для него и для нее. Faberlic гордится тем, что разработал безопасную серию для детей по уходу с рождения и дошкольного возраста. Мы используем пищевые красители и ароматизаторы. Мягкие формулы без парабенов. Все средства гипоаллергенные. Также в нашей компании есть серии для мужчин: парфюмированные шампуни и гели для душа, средства для питья и дезодоранты. Косметика для дома включает в себя средства для стирки и ухода за одеждой, мытья посуды и чистящие средства для любых поверхностей. Основой косметики для дома являются натуральные растительные масла, природные минералы и фруктовые кислоты. Все средства биоразлагаемые и безопасны. Наша компания предлагает широкий ассортимент продуктов для здоровья и функционального питания. Продукция без ГМО, сахара, глютена, холестерина, искусственных ароматизаторов. Отдельного внимания заслуживает программа управления весом. Еще одно направление, в котором представлена продукция нашей компании – это одежда, обувь и аксессуары. Обновление ассортимента марки несколько раз в сезон. В каталоге вы найдете все для создания модного образа – от элегантного платья до нижнего белья и модной сумочки, туфель и колье. С нашей компанией сотрудничают всемирно известные модельеры и дизайнеры. Чего стоит только коллекция от Валентина юдашкины и Алены Ахмадулиной. Кроме коллекции женской одежды в ассортименте также присутствуют отличные серии для детей и мужчин. Продукция компании дает возможность удовлетворить потребности всей семьи и доставить истинное удовольствие каждому. Соотношение высокого качества и доступной цены – наша главная гордость. Компания, которая имеет собственное производство, выбрала в качестве метода продвижения своей продукции прямые продажи. От производителя к потребителю, без магазина, минуя оптовую розничную сеть. А то, что компания Faberlic находится в России, позволяет ей не зависеть от курса валюты и сократить расходы на таможенные пошлины. Все это влияет на конечную цену продукта и делает ее доступной. Сегодня Фаберлик доверяют миллионы людей. За 20 лет на рынке мы завоевали любовь и признание покупателей. Фаберлик – это международная компания, присутствующая в 46 странах мира. А это значит, что у вас есть возможность приглашать к сотрудничеству людей из других стран. Важно отметить, что для всех стран действует единый маркетинг-план. Это позволит вам легко посчитать свой доход. А доход складывается из двух составляющих. Первое. Моментальный доход с продаж, когда вы приобретаете по цене склада, а продаете по цене каталога. И вторая: Выплата за товарооборот вашей структуры. Другими словами, компания платит вам за то, что вы приводите в команду людей, которые также хотят покупать и продавать нашу продукцию. Чем больше покупает и продает ваша команда, тем больше зарабатываете вы. Вы можете использовать только первый метод дохода продажи, либо сочетать его со вторым, привлечением людей в свою команду по желанию. Главное, что став консультантом компании, вы начинаете свою деятельность без вложений и рисков. Кроме того, вы получите от компании свой собственный интернет-магазин в подарок после регистрации. И на этом подарки не заканчиваются. За ваш первый заказ вы получите набор продукции бесплатно по акции «Новичка». И далее продолжите получать наборы лучших продуктов «Фоберлик» по фантастически низким ценам со скидкой до 90% по стартовой программе. Участвуя в ней, вы можете пробовать разные категории товаров без ущерба семейному бюджету. А это значит, сможете красиво и убедительно рассказать о них. А это залог успешных продаж и привлечения новых клиентов. Но и это еще не все. Хочу представить вам еще одну программу – накопительную программу «Фаберлик Клуб». По ней вы получаете призовые бонусы за все свои заказы и копите их в своем электронном кошельке, и потом обмениваете на замечательные подарки из специального каталога. Чем больше заказов, тем больше бонусов и тем больше подарков. Вам остается только воспользоваться нашим выгодным предложением. Итак, для бесплатной регистрации вышите тому, кто дал вам это видео, свои данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения – Город проживания, мобильный телефон и электронную почту. Мы ждем вас в нашей команде прямо сейчас. Добро пожаловать в новую жизнь!